Одноклубники! Всех приветствую! На отправке у нас железная собака с шириной гусеницы 500 мм, длиной базы полтора. Букс представлен в камуфляже рыбак. На буксе установлен мотор марки Zonction мощностью 15 сил. Двигатель здесь представлен с электрозапуском плюс аккумулятор. Трансмиссия здесь установлена двухопорная. По желанию нашего одноклубника Дмитрия был установлен механический тормоз с фиксатором на руле. Также на самом моторе присутствует дополнительный кран и фильтр тонкой очистки. Букс с ящиком ПНД. Но очень удобно перевозить свои личные вещи которые будут оставаться сухими и чистыми здесь представлена подвеска катковая дополнительно был установлен поддерживающий ролик гусеницы на руле здесь присутствуют ручки с подогревом чека аварийной остановки выведена отдельная кнопка и отдельный плюс на ручке стартер пара пара здесь представлена 50 ватт звезда 32 тяговая данный мотобуксировщик уезжает в Ленинградскую область также напоминаем что у нас есть льготная доставка по Ленинградской области Республики Карелия и Мурманской области кому интересен, интересен мотобуксировщик можете задавать свои вопросы в личных сообщениях группы произведем расчет стоимости доставки и комплектации а кто в других регионах находится, тем мы отправляем через транспортные компании. ФЭК, деловые линии, КИД, энергия. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.